Ко мне однажды, как во сне, ты открыл мне дверь надежды, ты явился мне. Просто пришел, просто ушел и не оставил следы. Я никогда не знала, что мне. была и вот теперь боль ушла, ушла печаль но ты не верь Сброшенный маски роль отыграла еле дыша ты мой кислород, ты моя боль живу не спеша